Элет Джозеф Вагонер, 1855-1916. Слово было в начале. Разум людей не в состоянии охватить целую вечность, заключенную в этой фразе. Человеку не дано знать, когда и как был рожден сын, но мы знаем, что он был божественным словом, и не только перед тем, как он пришел на эту землю, чтобы умереть, но даже до того, как мир был сотворен. Незадолго до своего распятия он молился: и ныне прославь меня ты, а че у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира, Иоанна 17:5. И более чем за 700 лет до его первого пришествия вдохновенное слово предсказало, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных, Михея 5:2. Мы знаем, что Иисус от Бога шел и пришел, Иоанна 8, 42. Но это произошло в том далеком прошлом, в вечности, пределы которой наш человеческий разум не в силах охватить. 1890 год, Христос и Его праведность, страница номер 9. Является ли Христос Богом? Это имя было дано Христу не за какие-то великие достижения, а оно принадлежит ему по праву наследства. Говоря о власти и величии Христа, автор послания к евреям говорит, что он настолько превосходнее ангелов, сколько славнейший пред ними унаследовал имя, евреям 1:4. Сын по праву принимает имя Отца, и Христос, как единородный Сын Божий, по праву имел то же имя. Сын также, в большей или меньшей степени, похож на отца, он имеет черты и личные качества своего отца, но не в полной мере, так как нет совершенного подобия среди людей. Но в Боге или в какой-либо его работе нет несовершенства, и поэтому Христос есть образ ипостаси, отца, евреям 1, 3. Как сын самосуществующего Бога, он наделен по природе всеми свойствами божества. Верно, что сынов Божиих много, но Христос – единородный Сын Божий, и поэтому Он Сын Божий в том смысле, в каком никакое другое существо никогда не было и не сможет быть Сыном. Ангелы – Сыны Божьи через сотворение, подобно Адаму Иова 38, 7, Луки 3, 38. Христиане являются Сынами Божьими через усыновление Римлянам 8, 14, 15. Но Христос является Сыном Божьим по рождению. Автор послания к Евреям далее показывает, что положение Сына Божьего не было результатом его возвышения, но Он имел его по праву. Павел говорит, что Моисей был верным во всем Доме Божьем как слуга, а Христос как сын в доме его, евреям 3:6. Еще он утверждает, что Христос устроитель дома, стих 3. Он тот, кто создает храм Господень и принимает славу, Захарий 6, 12, 13, 1890 год, Христос и его праведность, Страницы номер 11, 13. Христос как Творец. Здесь необходимо предостеречь, пусть никто не подумает, что мы могли бы возвысить Христа в ущерб Отцу или проигнорировать Отца. Это невозможно, так как у них общие интересы. Мы чтим Отца, если почитаем Сына, и помним слова Павла, что у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им, 1 Коринфянам 8, 6. Через Него Бог сотворил миры, как мы уже процитировали. Все, в конечном счете, произошло от Бога Отца. Даже Сам Христос исшел и пришел от Отца. Но Отцу было угодно, чтобы в Нем обитала вся полнота, и чтобы Он был личным доверенным лицом в каждом деле творения. Цель нашего исследования — представить законное право Христа быть равным с Отцом, для того, чтобы еще выше оценить силу Его искупления. Сотворен ли Христос? Прежде чем перейти к некоторым практическим урокам, которые необходимо усвоить, мы должны подробно остановиться на нескольких моментах, которых искренне придерживаются многие из тех, кто из-за какой-либо корысти охотно бесчестит Христа, отрицая его божественность. Они представляют, что Христос — это сотворенное существо, которое благодаря особой божественной воле было возвышено до его настоящего, очень высокого положения. Никто из тех, кто придерживается этой точки зрения, даже и представить, возможно, не в силах, насколько возвышено то положение Христа, которое Он действительно занимает. Мнение по этому вопросу основано на неверном понимании единственного текста и Ангелу Ладикийской Церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верной и истинный, Начало создания Божие, Откровение 3:14. Неверно истолковано, что Христос это первое существо сотворенное Богом, что с Него началась Божья работа творения. Ведь такая точка зрения противоречит Писанию, которое утверждает, что Христос Сам сотворил все. Настаивать на том, что Бог начал свою работу творения через сотворение Христа, значит, совершенно исключить Христа из работы творения. Слово «архи», переведенное как «начало», также имеет значение «голова» или «глава». Этот корень встречается в имени греческого правителя Архона, а также в слове Архангел. Рассмотрим последнее. Христос является архангелом, Иуды 9 стих, Иоанна 5, 28, 29, Даниила 10, 21. Это не значит, что Христос первый из ангелов, так как Он не ангел, но выше их Евреям 1, 4. Это значит, что Он есть глава или князь ангелов. Как первосвященник, глава священников. Христос являлся командующим ангелов Откровение 19:14:19. 19. Он сотворил ангелов Колосянам 1:16. Поэтому заявление, что Он есть начало или глава творения Бога, означает, что в Нем творение имело свое начало, ибо Христос сам говорит, что Он альфа и омега, начало и конец. Первый и последний, Откровение 21, 6, 22, 13. Он источник, из которого все сотворенное берет свое начало. Мы также не можем представить себе, что Христос — это творение потому, что Павел называет его «рожденной прежде всякой твари» Колосся нам 1, 15. И каждый следующий стих показывает его как Творца, но не как Творение. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, Колосся нам 1, 16. Итак, если он сотворил все, что было когда-либо сотворено и существовало до начала творения, то, очевидно, что он сам не является сотворенным. Он выше всего сотворенного и не является его частью. Писание заявляет, что Христос — единородный Сын Божий. Он рожден, но не сотворен. Что касается того, когда Он был рожден, то мы не должны это выяснять, ибо наш разум не в состоянии был бы такое понять, даже если бы нам об этом и сказали. Пророк Михей возвещает нам все, что мы можем знать об этом, в следующих словах, «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле», и которого происхождение изначало, от дней вечных, Михея 5, 2. И это все. Было время, когда Христос исшёл и пришел от Бога, из недра Отца, Иоанна 8, 42, 1, 18. Но это событие было в таком далеком прошлом, в предвечности, что для нашего ограниченного понимания это практически означает без начала. Но главное в том, что Христос — это рожденный Сын, а не сотворенный. По праву Он наследует более славное имя, чем ангелы, Он сын в доме Его, Евреям 1, 4, 3, 6. Поскольку Он является единородным Сыном Божьим, то Он имеет ту же самую божественную сущность и природу, что и Бог, и по праву рождения обладает всеми свойствами Бога. Ибо отцу было угодно, чтобы его сын стал образом его ипостаси, сиянием его славы, был исполнен всею полнотой божества. Итак, он имел жизнь в самом себе. Он по праву обладал бессмертием и мог даровать бессмертие другим. Жизнь обитала в нем, поэтому ее не могли забрать у него. Но добровольно отдав ее, он мог принять жизнь снова. Вот его слова.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 Наконец, мы знаем, что божественное единство Отца и Сына проистекает из того факта, что оба имеют один Дух. Павел, после того, как сказал, что живущие по плоти Богу угодить не могут, продолжает, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В Римлянам восемь. 9. Мы обнаруживаем, что Святой Дух является как Духом Бога, так и Духом Христа. Элет Джозеф Вагонер, 1890 год, Христос и его праведность, страница номер 23-24.